6, Даша, становишься на место Кира Кира в заднюю линейку. Это моя партия. Давайте еще раз финал. Поехали. Мам, ты видела эту Дашу вообще? Она хуже коряги. Иди новую подругу себе, щипняла. Свали! Мы найдем тебе классную танцевальную студию. Куда ты прешь? Я тебя найду, сучка мелкая! Что еще не у отца? Кто? Человек, которого ты забыл встретить с танцев. Заходи, отвари пельмени, я в ванной. Пап? Вот она. Только если это убийство или что похлеще, я тебе ничего не показывал. Дальше мотай. Значит, из подъезда она не выходила. Я Кире не могу дозвониться. Ты не знаешь, Диана, из школы вы вместе шли? Нет. Крыша запаяна. Вы всех в нашем подъезде знаете? Конечно, всех. У нас в подъезде девочка пропала. Неизвестно, в чьей она квартире. Не видели? Ко мне сейчас неудобно там. Давай сейчас. Того да. я тебе искал через час? Он хотел запись ведь 10 штук мне предлагал. Тут лисар не видно. Но у него тачка по всей бочине огроменный дракон. Вы эту девочку видели? Вся в мать. Да, оторва еще та. Парь! Возьми себя в руки, а я пойду дальше искать нашу дочь, пока не нарисовался ее к новой священной Может, дочка под водочку приснилась, а? Сам найду.